Многих интересует вопрос, как разместить объявление в обществе MLM-комьюнити. Что для этого надо? Что дает нам это, об... это общество, посещают люди, которые интересуются сетевым маркетингом и заработком в интернете? Разместить объявление в данном обществе можно двумя путями. Первое. Оплатив 5 долларов, вы получаете 25 тысяч качественных показов и 100 кликов. А также возможность покупки рекламного пакета с 50% скидкой. Второе. Оплатить бизнес-кейс стоимостью 12 долларов, что дает возможность 133 перехода и 33 тысячи показов. И возможность покупки рекламного пакета с 50% скидкой в следующем месяце. Для этого надо. Для этого мы переходим в мой профиль. Опускаемся ниже. Нажимаем «Моя реклама». Так как я уже создала свое объявление, мы можем посмотреть статистику. Нажимаем «Статистика по моим объявлениям». Видим, объявление было создано 3 декабря. В данное время показано 150 показов и было 2 перехода. Далее «Создать» нажимаем. Создать новое объявление. Меняем картинку. Здесь вы ставите любую картинку, нажав на слово «Изменить». Пишем заголовок, описание, ссылку. Нажимаем «Создать» и ваше объявление создано. После этого объявление отправляется на модерацию, а затем уже выставляется в сообщество. Каждый пользователь данного общества видит вашу рекламу. Думаю, что ролик вам понравился. С вами была Далина Лапика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!